Так, вопрос номер один, у тебя не работает форма, правильно? Не, у меня форма работает, наверное. Я просто не могу ее настроить до конца. Видишь, заказать звонок и хочу, например, переместить ее по центру поставить. Она не дает что-то, не могу понять, почему. Подожди, у меня она уже была по центру. Ты мне когда скидывал ссылку, она мне по центру, а это... А ну, сделай Ctrl F5. Может, Спасибо. у тебя кэш подгружается. Ctrl F5. Давай по времени мы определимся сразу, что у нас 20 минут, что мы не тратили его зря. Хорошо, тебе посмотреть код надо или как? DENIN.pro.sviz.com Я думаю, что ты мог бы с Романом этот вопрос в принципе решить, Девин. А что? Денин. Авто. А ну скинь в чат ссылку, что-то я не могу. Свою мать. Я уже себе писал, Ром и Рустану. И, вот. и самое сомневаюсь, что интересно, что вот на тестовой странице... Ты добавить меня, можешь на... сразу же на админом. Могу. Вот, смотри, я поставил последнее, если вот тогда оно попалось. Добавь. Настройки, правильно? А где тебя добавить, я не помню, что-то сейчас. Пользуй. Конечно. Добавить ново. Ой, попроще. Ну, ладя, ладно, скопируй, тогда мне дай. Пароль. Ты пароль там дал? такой шукарау. Я понял. Не, ну теперь входи, измените, измени пароль. И поменяй роль на администратора. Ниже администратор. Ниже пароль. там Создать пароль. пишет новый пароль создать. Половину сократи. хотя а кидай весь в чат, просто кинь его. Пока ты потом удалишь меня из этих, а то она будет лежать в общем доступе. Понял. Хорошо. Вот пароль. Ты только если шел ключей, то я тоже слышал. Демонстрацию сделать. Можешь. Так, есть. Так, ты нашел, где она находится эта форма? Ну, вот контакт форм Ты уверен? Да, и это форма слайдера. Она так называется, форма это слайдер, да? Ну, просто форма слайдер. Контакт форма просто слайдер. Мне показывают, что там две ошибки существуют. Две ошибки, адрес mailские, дальше они идет типа того, что. Да, ты неправильно email сделан. Ну, мне сейчас и неправильно сказать, это. это... Ну, я помню уже. Так, div class form, так field. Так, ты в классы всем поставил, кроме субмита У субмита смотрите, тебе видно меня. Ну, вот у тебя по центру показывает. Вот вернись назад. Ты только что мне показал у тебя по центру было. Это форма была вот на тестовой странице. Да, Submit стоит а. по центру. Я ее настроил. Это через эти, через стили в CSS, там изменить. Ну и там же точно так же тебе надо через стили в CSS изменить. Ну, нет, это одна и та же форма просто, самосуть. Я не могу понять, почему она не может... Э, Значит, тогда ты не это, где ты стиль прописывал, покажи мне. С, э, как обычно, внешний вид редактора. Ты в стилях прописывал или... А, ты в редакторе прописывал, да? Ну да. Просто а вот смотри, если у тебя последняя версия темы, то можно не в редакторе писать. А если ты пишешь в редакторе, то мы рассматривали, я тебе скидывал все ссылки, там посмотри, как редактору поставить помощник по стилю. Так, сейчас я тогда тоже войду. В редактор. Ну, а так в. Большинство тем существуют дополнительные возможности. И, вот, там, вот, у тебя, не... видишь, ты можешь тоже добавлять стиль. Это первое место. Вот, да. Хотя я смотрю, ты же сюда даже добавлял туда. И там, и там пробовал. Я везде пробовал. Не, ну, достаточно в одном месте. Ты вызываешь, потом и смотришь. Ты мой, включи теперь экран, смотри опять на мой экран. Давай я включу. В записи мой экран был сейчас одну минуточку. Это видишь, скорость загрузки сайта тоже. Вопросы возникают, как его увеличить. Скорость загрузки сайта, к сожалению, это отдельная услуга, стоит на 4000 поэтому не заморачивайся. WordPress сайты всегда тормозят. И за сколько продал? За пять с половиной. Не входит. Это проблема WordPress. если он хочет это все ускорять, есть дополнительная услуга ускорения работы WordPress. Единственное, что у тебя будет, это... Ну, там, короче, заморочек много. Ты просто за пять с половиной фактически будешь делать столько же почти. Практически стоит ускорение сайта WordPress. Понимаешь? понимаешь, ты две услуги будешь делать в одной услуге. Да-да-да. Поэтому, если скорость тормозит, то ты просто ссылаешься, что это у тебя медленный хостинг. Если вас интересует более, надо смотреть уже, какой у вас. Или ты будешь на своем хостинге отдавать ему? Не, не буду. Я его просто перекину, потом через Будешь разбираться. То есть это разные хостинги, работают с разной скоростью. Может, у него вообще он не будет тупить и тормозить. И... А кто это может сделать потом, это ускорение сайта? Сделать. Просто там уже входы надо будет вмешиваться. Часть там делается с плагинами, а часть входы вмешивается. Я понял. А еще вопрос. Вот убираем, например, на сайте, например, какой-то блог. Ну, например, там внизу он хочет убрать там блог э, о своей фирме, знаешь. И вот. Э, ну, нет, я, я, не, я, я его отключу, он мне пишет о том, что его надо просто удалить, а не комментировать. Ну, то есть, как бы, получается, я так понимаю, что тема, она его типа этот блог комментирует, он не убирает, это а как комментирует. И все, то есть он встает невидимым. Это как-то влияет на загрузку или нет? Я думаю, что нет. Если он в коде в самом есть, то, ну, там несколько байт будет на загрузку влиять. Mm -hmm. Так, закачать звонок. И где ты добавляешь? Ты, наверное, на на экране дать, что Я вот открыл просто этот самый, смотрю. Okay. Что у нас существует? А это ты прописывал этот инхирид? Mm, Дело в том, что оно ну, тут есть стоит и вы неправильно написали. не должно начинать сначала. А не это родительский, да. А вот это ты записывал да? Нет, по ходу это тоже стандартный мне просто кажется каким-то классом, оно его, я не знаю, мне кажется, выше берет и не дает изменить, потому что что не надо? Я больше вопрос волнует не в том, что это для человека, а самому разобраться, что именно, непонятно. Вот здесь неправильно описано сразу же. А хотя ты сделал вот так вот, да? Так. Бордер дал, центр дал. А он у тебя не отлипает. И само интересно, но на, на главной странице ты понимаешь. Вот ты, видишь, ты добавляешь сейчас одну минуту, видишь, вот она появляется. Вот, но есть в да, элементе да. в самом дополнительные настройки. Они вписаны прямо в элементе. Вот вот здесь вписываются. Из-за этих виду. дополнительных настроек твоя форма улетает. А если а есть дополнительные настройки, которые лезут в элементе, значит, скорее всего, где-то в настройках темы эта штука прописывается дополнительно. Так, где наша тема? Это слайды. Бар, коммерция коммерции, типография, типо, стайлинг. А где у тебя это он же на слайдере? По слайдеру ты находил, где настройки? Слайдер это Visual Post. Слайдер революцион, внизу с левой стороны. Вот, слайдер революцион. Так он вообще супер. Он тебе все может настроить помочь. Так, и где твой именно твоя тема? Ну и получается первый мой слайдер. В слайдер. Где наш список не вижу? Не, ну, адреса, да, да? Да. А, ты просто переключил, потому мне немножечко неудобно. Вот этот твой, да? Я... Один, два, три, четыре, какой из них ты там ставил? Я, я не вижу, во-первых, я не вижу, просто тормозит, наверное, да, хорошо. А теперь я... посмотри переключи, переключи, переключено ли у тебя на меня. Вот. Первый, первый, первый. Первый, первый, да? Первый, первый, да? Первый. Дело в том, что в Slider Revolution существуют еще дополнительные собственные настройки. Какой слайд? У вот тебя тут один слайд. И самый первый, который я надо да и все. Так, а где ты добавил форму, я ее не вижу. А форма вот, она... она... Вот, я вижу, увидел форму. Так, ну сейчас я немножко его уменьшу, а то у меня... Форма, походу, выпадает куда-то. У тебя, получается, вставляет вот эту фишку сам уже слайдер. Ну, в смысле, слайдер революшн. Понимаешь, он накладывает собственные элементы на форму. Uh -huh. он ее преобразует и вот здесь надо найти какой именно стиль он применяет сейчас анимация поведения действия требует это общее стиль Какой стиль использовать Ага, это слой весь. Это немножечко не одно. Вот я получаю, вставляет именно слайдер. И это слайдер слайде покопаться, поискать это все. И, ну, слайдер прописывает его абсолютно. Четко, и получается, из-за того, что он его прописывает, ты не можешь его изменить. Mm -hmm. Что в таком случае можно сделать? Так, в таком случае можно сделать следующее. Сейчас подумаем. Так, это случайно. Добавил. Okay. Мне надо было только одна. Так. Он еще обновился. Тут еще понаворачивали его больше. Исходя из вида вообще этого сайта, который я сейчас делаю, ты можешь мне сказать, видишь ли ты что надо его активировать или нет? Это надо в админке в теме. У тебя в теме прям же будет вот где мы. И он тебе сразу пишет про как вот у тебя активируйте вашу копию визуал компостера видишь uh -huh. хотя визуал компостер он в тему входит бесплатно так что ты можешь не не активировать а вот что тебе надо будет активировать сейчас просто в инструкциях например этого не было написано половина детям я тебе даже могу показать инструкцию и там было написано ну, два варианта потому типа, что вы можете скачать все темы которые там это типа демо версии исходя ну, из них настраивать себе либо можете сами попробовать типа, настраивать после версии все что там было Конструкции. и все иначе настраивать он тебе говорит желаете активировать вашу версию революцион yes. слаудер получать обновление и желаете активировать визуал компостера чтобы и другой и другой активировалось тему активировать она должно по идее на год дать сейчас я найду тему видит тему Ну, может быть, что, ну, оно же все работает, просто тебя предупреждают, что у тебя не активирована тема. Ты можешь, знаешь, что сделать, ты можешь, когда я не нахожу ничего, я пишу, ну, там, тому чудику, которого покупал, у него саппорт есть, там же панели. Я просто тебе показать не могу, потому что это мне надо запускать VPN в связи с проблемами Крыма. Вот. И там, получается, если ну, зайдешь, там будет типа саппорт у этого поставщика по теме. У тебя полгода на саппорт по-любому, они а по умолчанию при покупке темы есть. И в саппорт обратись, напиши, так это мне выдает сообщение. Только тебе надо будет ну, на английскую версию написать, что выдает, что он просит активировать Revolution и выдает, ну а тут не надо ничего, вот этот кусочек напишешь, и просит, что выдает активировать Visual Composer. Как это можно сделать? Все, он тебе отпишет назад, что тебе необходимо сделать. Потому что, в принципе, да, я не вижу ни пункта специального тут прям вот такая же вкладка, как ругается, видишь у тебя э, визуал, точно также ругается и тема обычно. Да. Ну здесь я не вижу, чтобы он предложил импорт-экспорт. Темы есть, ну может в general. Не вижу. Ага, саппорт. Тримайн с Да, да, вот как раз там, и там у них есть саппорт, и ты вот твой код, видишь, тоже. Переведи, переведи ее, пожалуйста. Как он тебя... Разве это о чем он тебе говорит, и то, что когда ты будешь типа, добавлять, тебе надо вот этот вот код ну, добавлять. Ну да, как бы будет. Ну вот, контакт автора, это связаться с автором. Ну, да, просто написать им. Просто напиши вот эту проблему, только ну, на английском языке. Я пишу вообще обычно на русском, а же на английском. Или наоборот, вначале на английском, а потом пишу на русском. Часто бывает, что там тупо русские. Понял? У -у -у. И поэтому мне просто потом на русском же отвечают. И я тогда не заморачиваюсь. Ну, uh -huh. то есть человек, который читает, знает, что у них в компании есть русские, видео русские, он говорит, а ну прочитай. А тот ему, тогда тот, тот, кто на русском шарит, он же начинает вести переписку. А если, ну, то есть я пишу, что там, допустим, э, так вот тот-то, кто-то а а тот, а написал вопрос, задал на английском, ну просто я же по-английски пишу, как этот. Ну, понятно, понятно. Понял, да. А потом я пишу, что версия Russian, и пишу что -то точно так же, но уже на русском свой вопрос. И получается. Ну, получается, смотри, тебе придется вот здесь как говорится, это раз, посмотри, как контакт-форму добавлять. Этот лайдер уже был по умолчанию, да? Ну, да. я зашел получается, в этот в, в настройки. Нет, ну, опять ты можешь обхитрить систему и задать еще такой есть у нас padding. Тебе left и тут подвинут налево на 150 пикселей. Но проблема в том, что это что извинишь на 150 пикселей, здесь его, там получается слайдер автоматически для всех будет рассчитывать, понимаешь? Тем. Да. И когда я вот так вот сделаю, по-другому ее перестроит, видишь? Не, ну ее по центру поставил. В мобильной версии он сюда по центру, ну то есть как бы, когда уменьшаешь размер окна, она переходит по центру, знаешь, а когда вот на самом большом, она выходит влево. Вот момент, когда... Ну и опять же, можешь тоже этот же вопрос задать. Ну видишь, экран, Да я у себя, аж двигают двигаю, тоже смотрю. Как только форма Смотрим. под слайдером тогда она по центру выставляет. а как только форма под этим, мне кажется, что просто класс там в слайдере пишет это все. А может написано, что и наши услуги тоже с левой стороны должны стоять, да? Это же тоже как кнопка в слайдере стоит. Можете прописывать о том, что. Ну, сейчас секунду. я попробую. Нет. О, импортант съела. Смотри, добавь импортант и все, я не мучусь. А, а, тебе не видно. Нет, уже вот видел. у тебя. Я И переотменишь тогда его. Это... Подожди, импорт Анна. Ты это надо сохранить или нет? Нет, это я просто проверил, сработает ли он или нет. Тебе здесь его получается надо. Здесь можно убрать, а вот так вот добавить. Тогда он будет работать. Так давай сейчас вставим. Попробуй. Я уже вставил. Давай, чтобы дважды мы не челкали, и ты, и я. Поэтому просто а -а -а. обнови все. Нет, все сохранится, и все. И сохранится. У тебя обновилось, нет? Сейчас жду новую версию. У меня а нет? Не будет... Опять обновляй. Когда ты влазишь и меняешь стиле или что-то тому подобное, обновление должно происходить через control F5. Ты принудительно заставляешь избавиться от кэширования. А если ты не делаешь, просто обновляешь, то все, что можно, он через кэш качает. Нажимаешь, и он обновляет полностью систему. У меня появилось все. Видишь? Может быть, два раза у тебя понадобится. То есть надо посмотреть. Ну, а, он... а если через инкогнито, то нормально будет? Если я скопирую ссылку сайта. Я... Если ты скопируешь, откроешь инкогнито и опять уйдешь, то будет нормально. Так, все с этим вопросом. Это самое. Давай со следующим. -то. вот у тебя тоже появилось. Да, инкогнито, да. Это, это он старый стиль просто подтягивает. А следующий вопрос у тебя какой? А, вообще сейчас еще появился один вот этот вопрос. По поводу мобильной версии адаптивности. Человек, конечно, написал о том, что он хочет убрать вот эту стрелочку внизу. Что мобильной версии это не нужно. Какую стрелочку внизу? Ну, типа, подняться вверх в меню. Когда ты делаешь меньше, то получается, стрелка внизу забыть. Не готов тебе сказать. Это надо искать в настройках темы. Возможно, эта кнопочка принудительно включается, выключается. Если в настройках темы нет возможности ее настроить, то ты можешь только через стиль выключить, но тупо ее дисплей «Нон» и написать. Я понял, хорошо. Дисплей. А это не тебя сейчас. Дисплей-ноды. Ну, то есть это выключить нафиг, его и все с дисплея. Mm -hmm. Вот. А сама мобильная через медиа. Мы забрагивали этот момент. Посмотри, как настраиваются стили. Там есть такой собака медиа. Mm -hmm. Ну и там дополнительные настройки. Вот. И может быть, оно еще и в настройках эта штучка стоять. И тогда yeah. ты в настройках ее сделаешь. И в мобильной версии это, смотри, интересно, тоже. Наш, наши филиппы, как квалифицированные специалисты, знаешь, вот он тоже мне скинул, показал, что выходит за рамки. Можно ли как-то шрифт, ну, не шрифт, а вообще размер шрифта уменьшить. квалифицированные Ну, вот шрифт, опять же, так же, ты вообще через медиа запускаешь и смотришь. я и... просто где-то прописано, что это в мобильной версии. Я же тебе объяснил, как это делается. Мобильная версия, она отличается тем, что появляется скрипт такой, как бы, Походу ты не смотрел просто, не пересмотрел по стилям. Пересмотри, это тебе будет самому же память, мы повторяемся просто. Во-первых, напомнишь стили себе свои сам же, ну, в смысле, в голове порядок наведешь с этим делом. Потому что мобильная версия существует три варианта выстраивания. Первый вариант выстраивания, это непосредственно э, задается на уровне. То есть программные скрипты определяют, что это мобильный, и начинают показывать ему совершенно другое. Винета обычные стили, то есть стилями прописываются все типы экранов. Ну, хорошо. Я, я посмотрю там это, пересмотр, что, Нравится вот с медиа, посмотри, как описывается медиа, и увидишь. Там там сложного ничего нет. Просто ты как бы в вот этот блок в медиа вставляешь, этот блок медиа дает в стилях команду: типа, есть ли мобильная версия? И дальше ты даешь все, что тебе надо, менять в мобильной версии. Задаешь такого экран, ты ж, видишь, оно плавает по экранам. Ну, вот ты там делаешь. В стилях мы все это четко просматривали. Mm -hmm. Коротко, план у тебя есть, то есть посмотри там про мобильные версии и адаптивность была. Еще. Вот, просто... э, ну, первый раз будет сложно, потом легко уже. А, Понятно, как оно, структура сама работает. И все, и потом оно уже пойдет нормально. Хорошо.